Дожил дед до ста лет. Приехала к нему в деревню корреспондент-девушка и начинает спрашивать, «Ну, как так? Вы, наверное, не курили. Дед, вон, смотри, видишь, что Ксена? И Я таких в три раза больше выкурил. Ну, наверное, не пили. Дед, вон, видишь, за окном пруд? Я таких в два раза больше выпил». Ох, ну, наверное, сексом не занимались с девушками. Дед такой, вон, видишь, возле дерева косу, вот когда ко мне пришла смерть, я ее так отрюкал, что она косу оставила.